Здравствуйте, уважаемые мои подписчики, гости моего канала. Огромное спасибо. Огромное спасибо тем девочкам, которые остаются со мной. Вам огромное спасибо. Спасибо, кто подписывается. Вижу, есть новенькие. Тоже вам очень благодарна, что вы заходите к нам в наше общество, присоединились и хотите для себя что-то узнать, хотите какую-то подсказочку услышать, огромное вам за это спасибо. И, конечно, что в моих силах, что мне будут передавать карты Таро, мои любимые, дорогие, очень хорошо они отвечают, работают. Ну и карты Ленорман, конечно, тоже их не исключаем. Мы сегодня будем работать на колоде Ленорман. Кто мои девочки уже дольше со мной, так знают эти карты. Они очень хорошо отвечают. Лиловые и вишневые сумерки. Мы будем полностью раскрывать ситуацию. И эти карты будем смотреть. Вы все знаете, что у нас идет сейчас коридор затмения до 14 числа. И я хочу посмотреть, что... Будет убирать этот коридор затмения что уйдет от нас что от нас уйдет это переход в другую как будто в другую жизнь в другую эпоху в другую эру вот мы от единички до 10 прошли эту жизнь и сейчас у нас опять будет единица этот высокосный год заканчивается все он нулевой мы прошли эти годы он уже нулевой и уже мы после 14 числа переходим готовимся к новой эпохи к новому витку своей жизни давайте посмотрим подсказочку вселенной всевышних сил что нам подскажут что уберется что уйдет в чем будут перемены в нас девочки не знаю, как получится сегодня прямая транславляция. Вижу, немножко опять тянет, затягивает. Пишите, пожалуйста, в чате, слышно меня или нет. Потому что это сегодня серьезный расклад. Будет обидно, если, если не будет слышно, конечно. Пожалуйста, пишите в, в чате, слышите вы меня или нет. Если нет, опять буду записывать, буду делать запись, потому что это несерьезно, если вот такое идет. Давайте будем смотреть, что уйдет. Скажите, подскажите нам, пожалуйста, в чем изменится наша жизнь. Прошу Вселенную, Вселенную за подсказку и Всевышних сил. Девочки, очень-очень хорошо. Смотрите, как карты гадают, девчонки. Как карты гадают. Думаю, вам видно. Благодарная огромной вселенной, что услышала. И поможет нам то, что я только что говорила. Вот и здесь у нас так есть. Первая карта вышла гроб. Вторая карта вышла книга третья карта вышла э, ребенок четвертая крысы пятая аисты и последняя карта дом девочки очень хорошо действительно что уберет что уберет это это затмение и этот коридор первая карта гроба все мы с вами все прошли уже трудную ситуацию, мы прошли планета Земля, все люди на планете прошли, заканчивается это, карта гроба первая, все окончание, закроется все плохое, что будет, но пока не ясно. Пока будет новость, да, но нам еще не, не мы еще не знаем, но, конечно, в лучшую сторону. Почему? Потому что перемены аисты в доме и новые будут, новая жизнь, новая эра, книжка закрытая книга, новая эра войдет, все старое закроется, мы не будем уже больше жить по старому, как когда-то в школе, не знаю, как сейчас учат, но когда-то мы учили по истории, не хотим жить по старому вот и все заканчивается мы все закончим уже это свои если у нас была тяжесть если у нас была какая-то судьба непонятная что мы несли на своих плечах какие-то что-то нам не было понятно Ну тяжелое и этот год что у нас был очень тяжелый очень много вы сами знаете сколько людей пошли умер. Ну, каждый год люди умирают, это ясно, потому что не только пандемия у нас, болезнь, много и других очень таких, но, говорит карта, все, уже так не будет, будет лучше, и по-новому будем, карта книга, будем жить по-новому, будет новая эра, новая, переписано все, Всевышние силы, Вселенная, все переписала, все переписала писал будем жить как по-новому по-другому уйдут потери уйдет нервозность уйдет что друг другу друг друга не любили люди какие-то агрессия это уйдет это вся боль эти потери вот карта крысы заберет вот этот Ящик, гроб, потому что крысы вышли как раз под гробом, а это уходит вот в этот ящик все. И после этого всего ухода новая жизнь, смотрите, новая жизнь. Э, нов, новая книга Акаш переписана, жизненная книга, новая к переменам в наших домах. В чем еще в любви, девочки? Потому что карта Аисты здесь еще у нас есть. Карта женщины червовой, это любимая женщина, это мы, мы, женщины, любимые, кто всегда хочет взаимопонимания, любви, перемен своей жизни. И карта дома ⁇ У ваш дом придет мужчина, который будет вас любить. Это король червовый, это пара, женщина и мужчина. Смотрите, женщина и мужчина. В ваш дом придут перемены, придет ваш любимый человек, который будет с вами надолго. Перемены в личной жизни у всех, у кого плохо было что-то, у кто не имел мужчины. Вы найдете в свой дом, будут перемены и в любви, и в деньгах будут перемены, и всегда будут какие-то идеи, какие, какое-то новое начало. Вам всегда будут приходить на, на мысли, здоровые мысли, в которых вы хотите развиваться. Вам всегда вот будет что-то новое, хотеться, хотеться жизнь, жить, жить, хотеть, будете хотеть продвигаться вперед. И вот такое у нас, девочки, замечательные вот карты вышли. А сейчас будем разбирать каждую карту, как я всегда делаю, с помощью лиловых и вишневых сумерок. Так мы видим, да, замечательно, все уйдет, негатив. Если на кого-то кого и было что-то плохое, может кто-то что-то делал это уже все сгорит, все спалится в каждый человек будет как наново возрожден новый человек другой человек вы будете не вы, вы будете новый, но, но, новый человек свои У вас будут здоровые мысли, вы хотите, будете, вы будете продвигаться, вы будете знать уже, чтобы на вас там как-то, э, что вы есть, никто при, при, унижали вас, вы не позволите уже. Вообще все-все по-другому будет. Этот, этот ящик все заберет, все потери, всю нервозность, все-все уберет. Так, давайте смотрим каждую по. карту разберем каждую девочки слышно меня идет трансляция или нет так давайте карта гроб что нам уж хочет сказать да смотрите тучи уберет всю неясность Убе... смотрите гора препятствие девчонки заметь благодарю благодарю колоду ленорман благодарю всевышние силы благодарю вселенную препятствия, то, что вам было непонятно, то, что вам было до сих пор, что вы не знали, вы были как в тумане, в вашей голове был как туман, вот эти тучи, вот это, всегда вы не знали, что делать, вот эти преграды, все уйдет, все закроется в этот гроб все в коридоре, это все перерабатывается. Перерабатывается, что люди будут уверены, будут знать, чего им нужно. Люди будут знать, будут уверены в себе, не будет, а мне это, или не в сомнениях, не будет сомнений. Вот гроб, что гроб хочет нам сказать? Что туда уйдет навсегда? Тучи и гора, препятствия и затмения и затмение в голове люд... человеческой. Люди будут понимать уже, люди не будут уже доверять и унижать себя, будут знать, чего они хотят, и будут... Будет светлый разум. Что нам хочет сказать карта книги? Девочки, опять книга. Пока она закрыта, и что опять, смотрите, луна и гора, переписывается то, что я вам говорила, переписывается, будут убираться опять, вот здесь гроб убирает Тучи, и гроб убирает препятствия, и книга Акаш для планеты Земли переписывает тоже, чтобы не было Луна и гора опять, чтобы люди вот что я говорю, видите, то и карты вы вытаскиваю, чтобы люди не были в каких-то иллюзиях, чтобы люди не были обмана этого, чтобы не было препятствий людям куда-то развиваться. Две карты горы и две карты девочки вышли. Препятствия, тяжесть, все уходит, все переписывается, уходит тяжесть это и препятствие с планеты Земли. Уходят эти тучи и Луна, что нам... Что у нас, что у нас, мы не доверяли сами себе, мы не знали, чего мы хотим, мы стояли всегда на перекрестке, или брать, или не брать, всегда, если возьмемся, препятствие не выходит, все это уходит, гроб забирает это все, начало чего-то нового, скажите, какая новизна будет, что, о господи, смотрите, девочки, карта сама выпала, корабль, изменится жизнь в лучшую сторону что были препятствия у кого где были препятствия все срушится с мертвой точки уже после этого коридора сама карта выскочила из колоды девочки это это это что-то огромное спасибо вселенная смотрите это все уходит и что будет новое? Будут возможности новые, будут открыты границы, это поездка за границы. будет свобода. свобода, будут люди ездить себе отдыхать, будут ли люди ездить, если хотят каких-то переездов, будет сдвиг у ваших каких-то застойных делах будет сдвиг может приедет в вам кто-то вы кого-то кого-то ждете может вы куда-то поедете ну тройка вперед выход с бухты выход за стоя еще и тройка мы смотрим потому что карта карта она 3 3 3 номер нумерология корабль вперед идет он уже знает свой курс, он идет к своей цели, вы будете знать конкретно, что вы хотите, и будете этого добиваться. И еще подсиливает карта э, э, номер три. еще он толкает вперед, это номер три. выход с тяжелой ситуации, вперед, что вы хотели, идите, все будет открыто. Что еще новое? Ребенок, что еще, какое еще новое начало, что еще новое будет у нас? Девочки, у многих покрас... будет э, улучшаться здоровье, если кто-то болел. Карта дерева это она отвечает за здоровье, за здоровье в первую очередь. У вас будет сдвиг, карта «Корабль». Если вы болели, вы будете, пойдете на э, улучшение – вы пойдете на улучшение. Если у вас были какие-то проблемы в семье, что-то непонятное с вашими родственниками, все, это закончится. Вы продвинетесь, вы уже пойдете вперед, вы наладите свои отношения с, с родными и с родственниками. Если вы ждете каких-то новостей, к вам придут новости. У вас будет укрепляться, укрепляться здоровье, будет укрепляться ваш род, будет укрепляться ваши, ваши планы. Есть... Если вы какое-то дело начали и сейчас думаете, или закрываться, или что-то не идет, может с деньгами что-то не клеится, все оно сейчас будет укрепляться и продвигаться вперед. Уже на месте не будет. Вы уже, если кто-то поставил, уже посадил маленькое что-то, какое-то зернышко, сейчас оно уже будет идти вверх и будет вверх расти, как дерево. Корабль нам дает, что пойдет с, с, с мертвой точки, срушится мертвой точки, а дерево будет расти, будет расти вверх, вы будете развиваться, вы будете достигать того, чего хотите, и у вас будет на это сила, вы будете укрепление здоровья. Так, что нам хотят сказать крысы? вот, во, во, во, господи, смотрите, карты вылетают, прям крысы. Опять тучи, девочки. Крысы, что уйдет? Тучи, и будет новое все. Уйдет нервозность, уйдет, что вы не понимали. Вы по-новому будете себя чувствовать, вы уже не будете нервничать, вы будете спокойны. Как есть у нас в, Лен... в Ленорман, господи, у нас есть в картах вторую умеренность. Вы уже будете балансировать свою, свои эмоции, свои чувства. Вы сможете уже это сделать, потому что будет свежая голова. Смотрите, все карты, какие плохие есть, все уходят. Девочки, две, две карты туч. Здесь есть 73 карты в этой колоде две по две карты смотрите две карты туч уходит карта две карты горы уходит луна уходит и все уходит это светлость идет Новизна. вы будете спокойны видите Здесь есть два ребенка, один такой немножко резвится, а здесь спокойствие, что я только сказала, что по умеренности вы будете уверены в себе, вы будете знать, видите, вы не будете уже бежать куда-то, а не знаю куда, а нет, вы уже будете знать, куда идти, вы будете спокойны, этот малыш вот сидит себе, что-то думает, играет там себе, к себе радостный такой, вот вы будете уже вот такие, девочки, спокойствие будет, уйдет это, уйдет это не, не, недопонимание, очень хорошо, очень хорошо, вот это, эти крысы, я перемешивала, только сказала, что нам крысы хотят сказать, карты выпрыгивают, вы видите, вылетают карты, вылетают, вот это все уходит, девочки, тучи, преграды, и мы выходим новый, этот коридор убирает это все, Убирают, коридор убирает преграды все и, у, и проясняет ум. Человек уже знает, что ему надо и не боится. И спокойно это все решает. Спокойно, не как ураган, как в депрессии, хочу, но не получается, хочу, но что-то не идет. Как будто есть, есть смысл что-то добиваться, но как вот камень передо мной стоит, не, не продвигается вперед. Вот, вот вот две горы уходит, уходит, и прояснение тоже по-новому. Две карты девочки, две карты ребенка вышло. Так, давайте посмотрим. Э, карта Аисты – это э, огромные изменения в вашей жизни. Кто, девочки, может, ждет родственников, может, ждет молодого человека. Если кто-то опоздал, посмотрите, сначала я говорила эти первые карты, так у вас будет встреча, у вас будет встреча с молодым человеком, потому что эти преграды убираются. Вперед, вы идете, будут перемены, будет в семье перемены. Кто ждет ребенка, девочки, после 15 числа вы можете, если ждете, забеременеть тоже вот это рождение. Беременность может быть. Сейчас посмотрим еще, что принесет, какие перемены будут, какие изменения, какие перемены, какие перемены еще будут в жизни. Опять две карты перемен. Уйдет то, что вам что-то не... Опять карта крысы. Это уйдет и будут перемены. Видите, еще, еще карта подтверждает. Здесь была карта аисты. И здесь еще карта аисты. Если вы хотите куда-то полететь, у вас сбудется это. Вы полетите себе навстречу, кто к молодым людям, к, если к вам должны приехать, к вам при, будет встреча, если вы хотите что-то изменить в своей жизни, вы добьетесь этого, перемены, это две карты, одна на другую легла, и уйдет, если были какие-то потери, если вы не доверяли, может, своему молодому человеку, нет, это все уходит, это все уходит. Смотрите, еще одна карта. Вы будете двигаться в том направлении, в котором вам нужно. Вы будете конкретно уже знать, куда идти. Смотрите, две карты аистов и карта всадника. И эта карта быстрая. Вы будете знать, да, вы будете решать конкретно, вы не будете сомневаться, да, я должна и я иду вперед. Это ваши конкретные будут мысли без сомнений. Это все, что было, что вы были сомнения, были какие-то у вас потери или денежные, или что, все это уходит, перемены во всем в чем вы хотите хотите куда-то ехать пожалуйста хотите менять другую работу пожалуйста двигайтесь вперед все будет получаться хотите открыть какое-то свое дело нет проблем давайте и вы будете это знать конкретно вы не будете уже в луне сидеть вы не будете в иллюзиях хотелось бы вот это хочу этого хочу этого но ничего не получается но ну не получается все это уходит так, что нам хочет сказать карта «Дома»? Что нам хочет сказать карта «Дома»? Радость, радость, карта «Букет», радость и ключ, девочки. Наконец, это будет уже, вам будут, от, э, вселенная дает нам ключ, открыть, открытые дороги к... К, к, к радости букет мы будем рады каждый человек если хочет он например кто-то с недвижимостью продать недвижимость купить есть ключ вы купите ключ от дома вы будете рады этим домом если вы хотите переехать в новый дом пожалуйста после 15 после этого коридора давайте можно уже что-то думать. Если вы хотите купить себе дом, пожалуйста, вам будет там радостно, хорошо и здорово. Ключи от дома. Это судьба. Судьба уже дает вам ключ открытой дороги на все. И ваш дом будет защищен. Вы будете под защитой. Вы будете рады. Вы будете, будут деньги. Вы будете как рыба в воде себя чувствовать. Вам будет здорово вам будет комфортно, у вас будет улыбка, у вас будет дом, у вас будет в доме мужчина. Ну, опять, девочки, еще один ключ, думаю, еще возьму одну карту, еще два, две карты ключа, две карты ключа, открывайте все дороги, вы этот ключ уже ваш, у каждого у нас ключ в руке, и какую мы дверь, куда мы пойдем, мы откроем для себя, свою дверь нужную какую нам нужно нужно для отношений пожалуйста нужно для э, где переезда пожалуйста препятствий нет пара все убирает уходит две карты ключа вышла девочки в дом две карты ключа кто ждет молодого человека пожалуйста держите вы ваш дом идет в ваш дом идет с кольцом, девчонки, клей, удача, еще карта «Дом». Смотрите, вот что нам заканчивается, на чем расклад. И опять корабль, новая жизнь, новые продвижение, удача во всем, корабль, «Дом». Клевер, кольцо, кольцо от кого? От вашего молодого человека. Он будет очень хороший, очень любимый. Или друг у кого-то будет. Но это больше как молодой человек с кольцом идет к вам. Он, вы его драгоценность. Вы его драгоценность. Он смотрит на кольцо, он смотрит на кольцо, смотрит на дом и, и, и, и смотрит на корабль. Он ждет, ждет этого или встречи с вами или хочет он ждет своего хозяина высматривает с кольцо своего хозяина здорово девчонки все я довольна этим раскладом пусть будет так я его принимаю вы не знаю это ваша воля как вы хотите я принимаю потому что для себя я принимаю этот расклад Здорово, замечательный он. И желаю вам этих перемен в вашей жизни тоже. Пусть этот коридор затмения сделает чистку во всей Вселенной, чтобы мы были счастливы, чтобы у нас не было болезней, чтобы мы были не было у нас преград людям, которые хотят стремятся к чему-то. И удачи, девчонки, во всем. Благодарю всевышние силы, благодарю вселенную, благодарю ангелов-хранителей. Да, девочки, закончила я расклад, очень хороший. Так, дорогая, посмотрите, почему, почему, что хочет от меня Азис Я Люба, мы расстались. добрый день девочки добрый день давайте несколько минут я уделю отвечу вам на ваши вопросы отвечу на ваши вопросы так люба азис что хочет азис по отношению к любе что хочет азис по отношению к любе? вместе с ней вместе с ним, потому что вы его он говорит, что вы его жена вы его жена он ждет что он ждет выжидает он знает он чувствует, что вы его жена но вот разрушение идет да вот разрушение но он вы его жена он себе вот что вы жена и вот разрушение что он чувствует к вам очень много думает, вспоминает. Король кубка вышел. Но он сейчас на распуте, на выборе каком-то. Он на выборе, любит ли? Ну, он вас видит как своей, своей женой, своей семьей. Но он на выборе сейчас. На выборе. Но пока ничего не не хочет делать пока не хочет выходить ни на связь не начать ни на что но думает о вас думает не вижу не вижу ваших сообщений наверное или опять зависло, или что хотите задать какой-то вопрос девчонки Ладно, наверное, зависла опять. Хорошо, всего хорошего, удачи во всем. До новых встреч.